Здорово, ну... Как ты? Вот и наступил этот прекрасный день день рождения проекта Барвиха РП. Барвихи исполняется сегодня три года, с чем я ее, конечно же, и поздравляю. Поздравляю все наше руководство, нашу команду разработчиков и, конечно же, всех наших игроков. Желаю всем огромного терпения, удачи в развитии как своих игровых аккаунтов, так и в развитии проекта всей нашей команде. Сегодня мы с тобой поговорим о итогах обновления, которое уже вышло буквально вчера. Пасхальные ивенты, тематические квесты в честь дня рождения, амнистия, которую ждали многие игроки, массовый разбан аккаунта, масштабный слет домов и квартир, который пройдет уже сегодня, ну а также промокоды в честь дня рождения и многое другое в сегодняшнем видео. Ну а перед началом, как и всегда, розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Удачи! Обновление уже вышло на все сервера, все уже вовсю его тестируют, кто-то еще проходит, а кто-то уже прошел новые тематические квесты, и получил все награды за них. Также сейчас полным ходом проходит сбор пасхальных куличей, некий очередной веб, в котором мы собираем своего рода тематическую валюту, а впоследствии обмениваем ее на новенькие сундуки, из которых выбиваем редкие предметы. Новые эксклюзивные маски, скины, различные ресурсы и даже донат валюту. Из интересного Хочу отметить то, что как изначально я говорил всем по информации от разработчиков, как это изначально планировалось, продажа как сундуков, так и куличей, которые мы собираем, должна была быть невозможной. Ну, по крайней мере, изначально так планировалось. Говорю тебе только то, что говорят мне. Ну, а в итоге мы с тобой имеем то, что теперь все эти куличи мы можем спокойно как покупать, так и продавать на торговом центре среди других игроков. С одной стороны, это довольно круто. Ведь есть такие люди, которые вообще не любят все эти ивентовые предметы, не любят крутить какие-то кейсы, рулетки, сундуки и все в этом духе, а просто приходят на проект, чтобы нафармить как можно больше деньжа. И для них всегда эти ивенты были в первую очередь только способом заработка, дикого фарма игровой валюты. И здесь, конечно же, эти ребята вышли в большой плюс. Уже в принципе понятно, что сколько стоит, нам не нужно ждать какого-то нового обменника. Все уже прекрасно понимают, сколько им конкретно ключей нужно и для чего. И от этого выстраивается цена на средняя на всех серверах на эти куличи. К примеру, у нас на девятом сервере сейчас продают куличи в среднем по 2-3 тысячи рублей за одну штуку, что довольно неплохо. Благодаря сбору данных куличей, даже новички могут поднять уже неплохие деньги. Ну а богатые игроки, у которых имеются средства и они пришли на проект только за эксклюзивом, могут особо не заморачиваться в плане сбора, а просто-напросто обменять свои верты на эти куличи и впоследствии испытать свою удачу в открытии сундуков, к примеру, как это сделал Алекс Чири. Чтобы маску Лиса, новый эксклюзивный аксессуар, который падает в самых дорогих эксклюзивных сундуках, он потратил 10 миллионов виртов на эти куличи, конкретно на их покупку. Саму же маску Чирик оценивает сейчас примерно в стоимость 15 миллионов вирт. Много это или мало решает, конечно же, только тебе. Также сейчас активно продают на торговом центре корзинки, которые дают буст на сбор этих куличей. Корзинки конкретно у нас на девятом сервере, конкретно на данный момент времени дают в среднем по 2-2,5 миллиона за штуку. Опять же, дорого это или нет, решать только тебе. Но от себя добавлю то, что данная корзинка реально необходимая вещь, если ты собрался реально конкретно так фармить на сборе этих куличей. Потому что она ускорит тебя аж в два раза в этом сборе. Но не забывай, что ты ее можешь выбить сам, всего-навсего за 70 куличей. все зависит, конечно же, от твоего везения. Падает она довольно часто и довольно неплохо, конкретно самых дешевых сундуков стоимостью 70 куличей за штуку. Ну а дальше решить все только рандом. опять же цены на эти корзинки будут стремительно падать с каждым днем, потому что с каждым днем все больше и больше игроков выбивает эти корзинки, все больше игроков продает, их. все меньшему количеству игроков теперь становятся нужны эти корзинки, потому что уже почти каждый либо выбил, либо купил. соответственно и цена будет серьезно падать. что касается именно продажи куличей этой возможности, которую нам дали, опять же я не знаю, для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. но с другой стороны куличи спавнятся крайне редко. Редко. На данный момент времени они спавнятся всего один раз в час. Конкретно в 30 минут каждого часа спавнятся куличи на всех маркерах домов и квартир Барвиха Цены на все крутые сундуки тоже крайне высокие, снижать их не стали после тестового сервера. И поэтому получается так, что открыть огромное количество самых дорогих и топовых сундуков и забрать абсолютно все возможные награды абсолютно каждый игрок на проекте не Потому сможет, что просто физически это невозможно нафармить такое огромное количество куличей. Здесь, конечно же, продажи и покупка их на торговом центре приходит к нам на помощь. Так что те, у кого много вертов, и они хотят покрутить эти сундуки и забрать все награды, смогут приобрести себе необходимое количество этих куличей. А те люди, у которых далеко нет столько денег, смогут хотя бы на этом подзаработать. Ну, либо бы пришлось тогда край снижать цены на эти сундуки и делать на этих куличей чуть ли не каждые 10 или хотя бы 20 минут. Амнистия и массовый разбан игроков, которые отлетели в черный список проектов как написали сами разработчики к сожалению игроки которые были занесены в черный список за нарушения по типу продажи аккаунта на посту администратора продажи виртуальной валюты продажи попытка продажи админ информации за реальные деньги нон рп разводы на посту админа слив админки слив форума слив технической поддержки все тому подобное не могут быть внесены в список на масштабный разбан аккаунтов ну попросту говоря потому что но ну, это ребят крайне уже серьезное нарушение так не пойдет ну а всех остальных конечно же ждет приятная новость а конкретно массовый разбан аккаунтов за более мелкие и несерьезные нарушения про сроки разработчики ничего не сказали и я думаю коснется этот разбан чуть ли не всех аккаунтов если ты, конечно же вертами не торговал и не творил там лютую дичь так что если ты уже давненько не был на своем аккаунте то сейчас самое время проверить они а разбанили ли его уже возможно это произойдет в самое ближайшее время ну а также разработчики нам обещают подогнать какой-то серьезный крупный интересный промокод в честь дня рождения проекта я думаю там будет промокод на кругленькую сумму день ну и, наверное главная новость сегодняшнего дня это масштабный слет квартиры домов которые разработчики обещают запустить уже в 18.00 по московскому времени проходить он будет наверняка как обычно в 6 часов его скорее всего запустят на первом сервере потом спецадмин пойдет на второй на третий четвертый и так далее девятый сервер я думаю ожидать данный слет не ранее чем 89 вит единственный совет который я сейчас могу тебе только дать, то это обязательно оплати свое жилье. Неважно, дом у тебя или квартира, если есть такое в имении, то отправляйся в банк и срочно оплачивай на максимальный срок. Плати до тех пор, пока не покажет тебе в чате, что твое жилье оплачено на максимальный срок. Но опять же, я не могу гарантировать и утверждать то, что это спасет твое жилье от слета. Ведь в прошлый раз я именно так сам же потерял два своих топовых домика. Потому что оплатил их в самый последний момент, только после того, когда разработчики уже опубликовали инфу о слете. Списки на слет домов были переданы заранее. И об этом слете разработчики нам уже с тобой напомнили сами еще буквально 15 апреля в своем посту. Где черным по белому указано то, что 17 апреля будет проходить слет домов и квартир. Именно в тот момент я побежал сразу оплачивать свое жилье. Я кстати делал это еще и пару недель назад в одном из своих видеороликов, когда я говорил тебе о том, что давненько не было на барвих слета и вполне возможно что он скоро случится и напоминал тебе опять также оплачивать свое жилье Те игроки которые смотрят меня внимательно наверняка не будут иметь с этим проблем также я думаю вполне возможно что скоро нас с тобой будут еще ожидать и масштабные скидки на все автомобили скины и аксессуары которых также давненько уже не проводили на проект короче желаю тебе прекрасного времяпрепровождения на барвихе отличного празднования лучшего сбора куличей хороших выпадений в новых сундуках. И, конечно же, удачи на сегодняшнем слете! С днем рождения, Барвиха РП!